Как видите, у нас э, заполнился аванс. Если помните, когда мы принимали сотрудников на работу, мы ставили им выплачивать аванс 50% от оклада. Значит, э, программа не вычитает НДФЛ, она просто берет 50% от оклада. И пол получается, что если мы им сейчас выплатим аванс, вот, например, поповые 20 тысяч, то в зарплату у нее как бы будет чуть меньше. Если вам такая ситуация не нравится, можно, э, мы сейчас с вами можем вернуться и поставить фиксированной суммой э, каждому человеку, сколько будем мы ему выплачивать в аванс. Давайте сейчас это и проделаем. Закрываем ведомость, не сохраняя ее. Теперь мы заходим... Находим наши приказы о приеме на работу, потому что эта настроечка у нас была именно в приказах. Заходим в главное меню «Зарплаты и кадры», под меню «Кадровый учет», «Прием на работу». Давайте откроем приказ сначала на Попову. Поставим здесь не процентом от тарифа, а фиксированной суммой. Я предлагаю сделать следующий расчет. Значит, У Поповой у нас оклад 40 тысяч сделаем так, чтобы она и в авансе, и в зарплату получала одну и ту же сумму. Облегчим себе жизнь. Нам так будет очень удобно делать платежные поручения. В суммы всегда будут одинаковые. Давайте посчитаем. 40 тысяч умножаем на 13%. 5200 НДФЛ минус НДФЛ 5200. К выплате у Поповой 34800 делим на 2. У Поповой получается 17400. Провести закрыть. То же самое проделаем со, с остальными сотрудниками. Фиксированная сумма. Я уже посчитала. У Сухаревой получается 15225. 15225. Провести закрыть. И у Соболева. У него оклад 30 тысяч. У него получается 13 тысяч 50 рублей. Провести закрыть. Далее. Далее. Аванс мы поправили. Теперь снова возвращаемся и создаем еще раз ведомость на выплату аванса. Возвращаемся в меню зарплаты и кадры. Ведомости э, под меню зарплата. Ведомости в банк. Создать. Январь. Выбираем здесь. Дата 20.01. здесь меняем на аванс и нажимаем кнопочку заполнить так все наши изменения вступили в силу